Не платили за коммуналку. Жильцы многоквартирного дома в Барабинске. На общем собрании в сентябре прошлого года они приняли решение перейти в другую управляющую компанию. Однако мирного перехода не получилось. С октября месяца сложно стало. Они просто нам не высылают платежки за тепло, за воду, самое главное. И в общем-то жизненно необходимое. Претензий к МУП ЖКХ города Барабинского жильцов копились не один год. По словам людей, не было порядка в подвале, в подъездах, возле дома. Не всегда можно было пройти из-за нечищенного снега. А два года назад на общем собрании жильцы решили отремонтировать козырьки подъездов. Сделали первый козырек. Вот он. Стоимость его оказалась 126 тысяч. Я пошла сделать независимые сметы. Отсюда мы увидели, что сметы очень расходятся. Меня вот лично возмутило. Вот те же козырьки, опять обращаемся. Когда убрали эти козырьки, вот это вот плита, вот это вот, мы говорим, ну, хотя бы эти плиты, ну, дорогу, страшная дорога, заложим на плиты на дорогу куда-то или на стоянке. Нет же, заявила. Это наше имущество. Как это нашего дома? Нет? После этого жильцы на общем собрании решили перейти в другую управляющую компанию. 5 октября я лично пошла и отнесла заявление, чтобы с нами заключили прямые договора. Ответа не было. Ответ поступил уже, когда все сроки вышли. Мы подали в ГЖИ, ГЖИ ответила, что ЖКХ нарушила сроки, поэтому должны автоматически уже были заключены договора. Чтобы заключить договоры с ресурсоснабжающей организации коммунальщикам необходима техническая документация дома. Муб ЖКХ города Барабинска, новую управляющей компанией ее передала в ноябре 2022 года. Однако, согласно анализу государственной жилищной инспекции с нарушением установленного срока и не в полном объеме, жильцы вновь остались без договоров и без платежек. Ну, не выставляя платежи, людей загоняют в такую ситуацию, чтобы люди сделали вывод, ну все, мы не будем в эту управляющей компании, и ворачиваемся обратно. Принцип такое идет. Действие. Это хорошо, что так люди что, так вот да? еще понимают, что на самом деле мы стараемся так, сделать как это. лучше. Я да, говорю, нет. я пришел работать. Не просто так, что собирать деньги, я пришел конкретно да. работать. В подъездах чистота и порядок теперь у нас. У нас не вообще профессии не. нашего можно пройти но ногой сухой, с осени как засыпала вот новая компания. А до этого в подъездах Подъезд беспорядок, грязь. Руководитель МУДЖКХ города Барабинска Сергей Ромащенко в телефонном разговоре пояснил, за не предоставленные платежки жильцы дома по улице Карла Маркса 117 должны спрашивать с новой управляющей компанией. Они вот только предоставили несколько дней данные по жителям для составления договоров. Это касается канализования, КВС, холодных и отопления. При том, что техническую документацию в полном объеме новой управляющей компании удалось получить только несколько дней назад, после решения арбитражного суда. Что мешало МУП ЖКХ передать все документы вовремя. У жильцов дома одно объяснение. Они потому что дома, прекрасно понимают, что если мы уйдем, значит все, большинство пойдут. домов все пойдут. пойдут сюда. Потому что здесь эта компания uh -huh. делает ремонты на самом деле. Случилась вот у кого-то какая-то аварийность. Позвонили, они тут же буквально 15 минут пришли и устранили. Это мы уже не одна квартира столкнулась с этим. Как стало известно, накануне сменить управляющую компанию решили жильцы еще двух многоквартирных домов. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости УТС.